Люди никогда не объединяются между собой просто так. Даже если они соединяются друг с другом по большой любви, они всегда это делают по какому-то определенному правилу. И правило это чисто математическое, они должны объединять своими сознаниями друг друга до целого. Тогда они образуют гармоничную пару, да, две половинки одного целого. В этом отношении их права могут быть Совместные права, объединенные права могут быть очень сильно усилены, поскольку считается, что правами в этом мире может обладать только то лицо, которое имеет какую-то весомую единицу сознания. В каждой, в каждой касте свое удельное понимание единицы. Да? Единица для купцов это одна единица, единица для воинов это другая единица, единица для магов это третья единица, но условно все называется единицей. Соответственно, человек, пока он сделает себя самодостаточным, пока он вырастет до этого момента, это достаточно долгий, пропадливый и очень больной процесс, потому что это надо получать опыт, все шишки, все пеньки, все спотыкания. Но когда встречается человек, который что называется совпадает с тобой всеми выпуклостями и впуклостями, да, вот вот, вы формируете единую структуру как яйцо, творение общее, да, то система вас начинает вместе, только вместе видеть, как нечто целое, и тут же поднимает вас обоих в определенном уровне покастности. И пока вы находитесь рядом с друг с другом, вас так и воспринимают. Просто обычно у людей возникает ошибочное мнение о самом себе. И дойдя до определенного уровня, они начинают все заслуги причислять в свой адрес, да, забывая что, о, том, о том, что находится рядом с ними партнер. И действительно так бывает. Мужчина, например, прет вперед, у него отличные социальные успехи, женщина занимает при нем какую-то дополняющую позицию. Может быть, действительно, она у него там условно да, восемь процентов, Коэффициент 0,8 у женщины 0,2. Понятно, что он значительно умнее, серьезнее и выше нее. Но только при наличии ее рядом он достигает результата. Он от нее, например, избавляется, берет себе какую-нибудь другую даму, которая, возможно, те же 0,8, что и он. И он теряет моментально в своих правах. Почему? Потому что система не будет их добавлять. То есть он 0,8, она 0,8, 1,6 получает, система не даст им 0,4 она уберет на шесть. Соответственно, их совокупный разум резко понизится, и у мужчины, и у женщины начинаются провалы. Вот такая там чистая арифметика, очень простая на самом деле. Вот, поэтому когда мужчина и женщина все-таки их, называем условно, ангелы-хранители сводят друг с другом и сводят правильно, и это очень сильно чувствуется, в социуме им начинает сильно вести. То есть они совместно как-то начинают действовать, то есть у них все получается, удача, здоровье, все, о чем они мечтали, все доходит до определенного, определенной стадии воплощения, если они понимают, что в этом они обязаны друг другу, то все у них будет хорошо. Но как только начинается самомнение, это я сам с вот происходят такие определенного рода Но это не кармический партнер, это, что называется, ваша удача объединения до целого. Кармический партнер выполняет, увы, господа и дамы, несколько иную функцию. Это ваш конкурент, кто быстрее дойдет до целого. То есть когда вы сюда пришли в этом мире, у вас действительно есть кармический партнер, некий кармический двойник. И вы с ним в совокупности составляете сознание в единицу. Это условия для, для воплощения. Есть такой. Кто он такой, где живет, какой Боливии, каким богам молится, Бог его знает. Никто а не если знает. встречаешься с ним? Ужас. Вообще это сбой программы. Вообще, Знаете, вообще не должны. должны. Вообще не должны, потому что когда два вот этих существа приближаются друг к другу, у одного из них обязательно начнутся катаклизмы. Обязательно, потому что тот, кто хотя бы на долю малую, посильнее, начнет пожирать сознание того, кто послабее. Поэтому упаси Боги встречаться, упаси Боги. Упаси боги. Ну вот не повезло, это называется сбой в программе. Таких сбоев, кстати говоря, в последнее время происходило на моей памяти несколько. Вот Если говорить о картах Тара, да, то вот это вот состояние, состояние прикосновения к своему кармическому двойнику и попытки разобраться, кто это такой, это 15-й аркан дьявола плюс пожив. Да, вот если кто-то старый занимается, то вот можно, можно через вот этот вот канал, через вот эти порталы вычислить, но ну, не можете приходить ко мне на курс вычисления вместе, когда он будет. Вот. И, как, и считается, что вот они вдвоем как-то друг друга должны докомпенсировать. Почему? Один является ресурсом для другого. Если второй, первый начинает развиваться, второй начинает падать в своей бытийной массе, тогда первый добирает необходимую бытийную массу не из общего ресурса, а от конкретного человека, который оказался аутсайдером. Это требование непосредственно богини Земли. Она говорит, здесь должен быть естественный отбор, хотя бы между людьми, хотя бы между двумя. Сделайте мне естественный отбор. Кто-то должен быть сильнее, кто-то должен быть слабее. Такой закон природы. Вот поэтому система старается этих людей развести как можно дальше, чтобы не провоцировать ни одного, ни другого на пожирание другого, другого сознания. Каждый из них попадает в свою социальную среду, каждый имеет своего партнера, который в социуме дополняет тебя до целого и позволяет им развиваться социально. Но это не социальные кармические партнеры, это духовные кармические партнеры. И душа одного должна превалировать над душой другого. Истории про то, как две половинки одного целого соединились и стали единым, да, два кармических партнеров полюбили друг друга, это из серии рассказов на ночь. Хорошая рассказка, к сожалению, не соответствующая действительности. Распящую красавицу, прозорвую. Да, приятно слышать, в жизни не встречается. Короче говоря, такой кармический партнер предопределен каждому человеку, абсолютно каждому человеку, мы на этом условии рождаемся. А система говорит, что он должен быть, но система также говорит о том, что желательно, чтобы они не знали друг друга. Поэтому стараются раскидать по разным странам, по разным вероисповеданиям, по разным системам. Правило одно, вы принадлежите одной карте. То есть если ты воин, значит он воин, если ты купец, значит он купец, если ты иновидец, значит он тебе ведете. После воинства, после того как человек прошел воинское, воинское посвящение в касте и перешел либо на уровень правителя, либо на уровень мага, у него есть право реинкарнировать без кармического других. Вот тут это право появляется, потому что воплощение всегда идет по собственной воле, по собственному желанию, никогда не насильно. Вот такие вот правила. Обычно целых единиц, их, к сожалению, немного, ну, по крайней мере. В корень заветит. Да, да. да. Что делать, когда нет этой целой единицы, и в течение движения по жизни ну, пока как бы не получается создать эту целую единицу? Как для как бы, развития человека mm -hmm. оставаться лучше одному, либо все-таки искать возможность, mm -hmm. меняя партнеров, либо спутников по движению? Ну, в идеале, конечно, приращивать себе свое собственное сознание, то есть оставаясь одному, набирать необходимый опыт. Но система, в которой вы живете, она вам не позволит оставаться нецелостным сознанием, она в любом случае будет вас дополнять. Либо вы делаете это сами, либо система сама сделает это сама. Каким образом? Вписав вас какой-то эгрегор, потому что эгрегор это тоже единица, но она состоит уже не из пары, а из многих-многих-многих сознаний. Каждый из них в совокупности дополняет друг друга до целого, но только все вместе. Вот так вот формируется эгрегор. Чем слабее эгрегор, тем ниже его иерархическая позиция. То есть, например, эгрегор семьи 2-3 человека, они дополняют друг друга до целого. Эгрегор работы 20-30 человек, они дополняют друг друга до целого. Эгрегор государства несколько миллионов, дополняют друг друга до целого. Эгрегор религий несколько пара миллиардов да, дополняют друг друга до целого. Единица, по-прежнему единица. Просто на другом уровне единица. Ну, грубо говоря, система выбирает человеку партнеру по бизнесу, да? по жизни, да? либо ну, по интересам, для того, чтобы этот человек на возможности связи с другими группами лиц, либо с одним человеком для какого-то. С группами. Всегда с группами. Система не будет вкладываться в алгоритмику, в состояние человек-человек, то есть ей неинтересно устраивать связь между двумя людьми, это слишком мелко и не масштабно. Она сплетет вязь лучше на тысячу человек, выпадает один из тысячи, система не страдает.